Я здесь встретил человека, которого 32 года не видел, я потом о нем расскажу. Замечательно. Это вот то самое, о чем я все песни то и пел, за что меня некоторые летчики упрекали, а что ты все пишешь про восьмые до двадцать четверки, а что про мне шестые не напишешь. Ну так не написал, и все песни про вертолетчиков они много было. Почему? Понятно, почему я говорил. Без вертушек, как без воды, ни туда, ни сюда, ни воевать, ни жить нельзя. И даже спасись лучше тоже нельзя. А вот файзабасской нашей героической вот о которой, вот Коля знает уже, мы же живы, может быть, потому, что у нас были такие друзья. И 30 бойцов все наши. Это им обязано жизнью. Я долгое время не знал, очень много умерло, погибло ребята и на войне, и без войны, и в Афганистане, и эскадрильи, и из полка, из вертолетчиков. И поэтому праздник раз для того, что с Капитонович здесь сидит, Капитонович Саша, вот он сидит и скромно улыбается. Человек с тремя орденами, красной звезды и два красного знамени, да? – Два красной звезды и красного знамени. Два, ну, это не каждый маршал авиации такие имеет. Он, а нынешних тем более. Вон. Рассказывать о нем и фейзобасской эскадрилии нужно, нужно очень долго. Просто скажу, это люди, которые не только ради нас, они ни для кого себя э не щадили ради спасения. Сколько они спасли и вывезли и десантников, и пехоты, не сказать. Некоторые Погибли, вывозя десантуру, Шамсиев, Женя и многие другие. В общем, воевали не за страх, а за совесть, что называется. Но я рассказывать не буду, поэтому я немножко с вашего решения, конечно, переделал немножко программу сегодняшнего выступления. Я-то мечтал, видите, оделся цивильно, думал. ну про любовь надо петь уже наконец -то. Ну, черт, вы, это и война. Сейчас Сирия опять. Ну, что теперь? Уже кто-то про Сирию чего-то пишет. Ну... Но... И пришлось переделать. Так что, извините, будет там чистая лирика, в конце концов, и не только моя, а уже знакомому Сергея Гордеева. Три месяца спасибо вам, ему мне подарили, потому что я те три месяца занимался, мы все занимались, вот вся наша четверка такая подпольная занималась именно тем, чтобы не забыли Серега Гордеева. Я представлю потом, как обещал, значит, некоторые песни Гордеева, речь идет о том, чтобы его создать... Чтобы, не, чтобы помнили, короче говоря, среди той чепухи, которой сейчас выдается за авторскую песню, войную, не, не, не военную, вот, к сожалению, его нет. Потому что среди чепухи не может быть такого уровня. Человек, поэт и исполнитель песни, как Сергей Гордеев. Но я подробнее. значит, А сейчас, я, если уж про войну начинать, то я так подумал с этой песней.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 Рикошети от земли, пули прыгают в пыли Вон фонтанчики их кому-то потянулись Не долет ли перелет, но кто-то жизнью оборвет Песню пули, песню пули Не долет ли перелет, но кто-то жизнью оборвет Песню пули, песню пули Было дело, бой гремел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 Да. Эта песня первый раз я услышал в эскадрили нашей файзабаской. Не помню, кто ее исполнял, знаю ли по-моему Леша. Капитоныч, может, помнит. Потом недавно совсем помощники выяснили, что...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 Это, конечно, песня про вертолетчиков. Хорошая песня. Послушайте, пожалуйста. Четыре человека выпивали. Забыв про Жу, забыв про все дела, они не выпивали, а летали. И комната кабиной была. И командир.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 А, взаимопомощь, план, который мы сделали. На случай Вилла стояла на окраине города, закидать над гранатами это очень просто было, афганского, до полка 10 километров, и он отказался. Он сказал ночью с 8 до 5 утра мы не поедем. А вот, а вертолетчики, погибший, камецко Виталька Балабанов, майор, и его, вон, Саша, был свидетель разговора. Я пришел, ну куда?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 Ту самую песню Про слезы со щек. Так как же нам быть, Проклинать ли фаншир? И весь этот дикий, Неласковый мир Весь сердце прижало Кинжалом к скале. Так выпьем, пожалуй. Пожалуй, налей.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 А ты не машина, ты человек, Глядит, четырнадцатый век, Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. А ты не машина, ты человек, Глядит, четырнадцатый век, Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. Грожит под пулями броня, Пытается смерть достать тебя, Ты ей ни раз, ни в глаза глядел. Но сквозь пороховой туман Ты слышишь гробы мой душман, И землю пробили десятки огненных стрел. Сквозь пороховой туман, ты слышишь громовой душман, и воет душманы. землю пробили десятки огненных стрел. Знакомый рокот в уши бьет, над нами боевой вертолет. А ну теперь посмотрим, чья возьмет. Пускайте, летчик, а не бог, но больше бога ты сделать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет. Пускайте, летчик, а не бог, но больше Бога ты сделать смог. Спасибо, дружище, за нами не пропадет.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 Полковника Жукова, все знаете его, да? Ну, может, и... да. Ну, многие, да, знают бывало. все, знают, давно еще. Еще по песне Витя Здравствуйте, уважаемые Верстакова. поклонники вот нашего такой. знаменитого певца. Я пахло. отниму пахло. у вас немножко времени. Вот, хочу напомнить, что сегодня знаменательный день. В 1950 году распоряжением маршала Василевского были сформированы первые подразделения э, войск специального назначения. Так что у нас сегодня у нас сегодня праздник. Вот. Поздравим наших ребят! Это те подразделения, которые в 1979 году. Э, 29 -го декабря штурмовали известный дворец. Вот. Кодовое название было «Дуб» его, и операция называлась «Шторм-333». К сожалению, не всегда вот, в нынешнее время удается отметить достойно наших героев, но подвижки есть. Вот совершенно новая медаль, медаль, посвященная доблестным нашим бойцам специального назначения. И сегодня по просьбе этих бойцов я с удовольствием вручаю эту медаль человеку, достойному герою той афганской войны, спасших не одну жизнь не только спецназовцев, и, как Игорь говорил, и пехота, и десантники. Давайте, Александру, с вашего разрешения, вручим эту медаль. Вот. Спасибо, большое. Спасибо большое. Как напоминание тебе. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень приятно. Не ожидал такой встречи, конечно. Ну, Игорь уже говорил, мы с ним не виделись 32 года. Расстались в сентябре 1983 -го года. В 83 году расстались мы с ним. Много. он И он тоже не изменился. Я продал побольше рожи пошире. А такой же остался. узнали сразу. Оба. Ну, конечно, мне. Оля тут давно уже пыталась организовать эту встречу, но сейчас, благодаря ей и Коле Комиссару, мы наконец-то встретили. Это Комиссар Комиссаров, который вы знаете, да. вот, с, с его поднорсянского каскада. Честь судьбы! По словам, мы 1 января 1983 -го года командир эскадрильев прямо из-за стола нас вытащил с моего дня рождения. И полетели, нужно было отвезти бойца в «Кундуз». – Трехсотый нужен был да, срочно. – нужно срочно было отвезти. Вот мы 1 января прямо из-за стола… – Самые трезвые были. – Да. А, – <laughs> Отвезли а в кундуз. когда они уже вернулись да. там. – Они проснулись, вы где? Мы уже мы в «Кундузе» стою, побывали. Там, да, так что работы было много. Не ну, да, очень пожелаю, большой пожелаю, благодарностью. – пожелаем майору ВВС, заслуженному орденоносцу. <laughs> Нет, он уходит. Он при... возвращается в Россию сюда. – да, да, да, да, ну, сюда, а нам люди нужны, опытные, грамотные, воздушные ну, бойцы. Судьба забросила, что ж а сейчас хочу домой. В Россию, Давай. домой. Добро Спасибо большое вам. Спасибо. А вот новогоднюю ночь, вальч <laughs> 4-го года войны. Ну, я... Они вернулись, когда вот, э, Коля ним летал. Сашку повезли срочно, нужна была операция, 30-й раненый человек. Они были выписаны не так, как мы все остальные. Там же не было такого экстренного. А он полетел. Он, как самый треслый и, и, и, коми, и комиссар с ним доставили. Погода была отвратительная на Новый год с 82-го, на 93-е. Вообще. Летели низко, туман, черт что. Но долетели, доставили, человек остался жив. А им им предлагали там в Кундузе, в, в полку, вот там же весь полк стоит. А они нет, полетим обратно. Но мы уже с Юрой и с Васей, мы уже э, уползли, <laughs> уехали после ночи. Но тем не менее, песня получилась. Вот, вот это он называется 24-го года войны. Вся эскадриля гуляла, вот за исключением тех, кто спасал человека. Срочно. Не слышал, небесо кружится.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 и под его напев уходит старый год. Что было в том году? Дороги до да дороги, до да скрежет на зубах горячего песка, да новые друзья, до да старые тревоги. Домины под ногой на пули у виска, да новые друзья, до старые тревоги, до мины под ногой, на пули у С гвоздя гитару снял Усталый вертолетчик.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 Звезды закружил, плывет, качаясь вас над древними горами, Не слушая войны, не ведая границ, мы грезим его любимыми глазами, пожатием нежих рук и шорохом. На грезим на его любимыми глазами, пожать им нежных рук и шорохом ресниц. Пусть голос твой охрип, но нету звукок фальши, кончающийся год не зарастет ульем. Играй, пилот, играй О том, что будет дальше А мы тебе сейчас Тихонько подпоём Играй, пилот, играй О том, что будет дальше А мы тебе сейчас Тихонько подпоём Ночь коротка Облака и лежит у меня на погоне, Незнакомая ваша рука, после тревог, Спит городок. Я услышал него и И сюда загляну на часов. Хоть я с вами совсем не знаком, И далеко отсюда мой дом.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 Извините, сейчас тут я запутался немножко Да, ну и эта песня Тоже она была написана В новогоднюю ночь практически В 83 83-м, 82 на 83-й год К сожалению, не дождались мы ни Капитонович, ни нашего замечательного комиссара. А, естественно, и мы, мы все выпили. И, не, не, не, и тут не досталось, потому что... <свят> вот так, так просто, вот, чтобы, видите, обстановку тягостную. Однажды мы приехали на Майдан туда, в эскадрилью, и обратили внимание, в нас повели в столовую, ну, как всегда, там, друзья. Но свиньи-то у них жили там, вон свинина была какая-то, овчарки тоже. А вот шоколада не было ни хрена, который положены, никаких там...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 Через неделю приезжаем, через неделю по делам побоем уточни, чего-то такое, БШУ. Вадим тогда, Бурага. Пошли, говорит, попробуешь. Подходим. Половина. Все, говорят, пробовали, подходили. Еще один неделю приезжаем, ничего, одно сусло на дне. Подходил, я скандрилю готово, не готово. Ну, потом мы, значит, думаем, ну, что, витамины, правильно все, что там, абрикос с карамелями. Сами изготовили потом, Он Коля, свидет свидетель. Антинаучно было и антивоспитательно, по к нашим солдатам. Ой, да, браги, и перегнали такие. Перегнали и позвали вертолёчков, 10 литров уже. Вот. Ну и 10 литров кончилось часа за два. Солдаты разобиделись, потому что думали, что им достанется. Не досталось, потом им вернули. У тех же вертолёчков, ребят перед солдатами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 Ну, тогда мы, ребята, выручайте, опять в эскадрилью. Ребята, говорят, нет, не пробью. Сейчас взлетели минут на 15, накачали, там там же технология была отработана. Помнишь, там против, красиво, против обледенительной жидкости? Да? <laughs> так килограммах килограммах солдатам отдали, пить, пить только по разрешению 50 грамм спирта. Ну, уладили этот конфликт. Значит, вот эта песня, 81 Я не знал, что кто-то погибнет, и не думал, и не хотел.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 Огненные трассы дошакам тянутся прерывистые встречные. Огненные трассы дошакам и кому судьба какая выпадет, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракеты алые светят право на посадку и на жизнь.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 Разбеглась в квадратиках полей. Вот песня была задумана давно.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 Ладно. а? Я да я знаю, как листочек летела вот с этим. Ладно. Бог с ним. Она в принципе кончается там. Ну да, ладно, да. Вспомнил за линии дюранда, все проще и мудрее. Здесь зачины не выторгуешь славу и братство по оружию, религии своей.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 Эта песня неизвестно кем написанная, и вначале она была написана как бы по подстрочнику, ну не по подстрочнику, по рыбе, перевод кто-то сделал Киплинга, потом все писали, переводили. Киплинг, надо сказать, поэт замечательный, я его обожаю люблю, за что объявлен был фашистом где-то году в 1987, седьмом, потому что любил Киплинга, и секретарь ВЛКСМ Мироненко сказал, что Морозов фашистов этот какой-то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 Пусть все по той же Африке И только пыль, пыль от шагающих сапог Отдых нет на войне совы